Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как, используя люминосити маски, вы сможете создавать более объемные изображения, делать ваши цвета более яркими, а тени более глубокими. Как видим, до после изображение было немного плоским. Я создал несколько масок, накидал у них вспомогательные слои и изображение стало более объемным. Если бы мы использовали какую-нибудь кривую и сделали изображение ярче сделали бы чуть темнее где-то, то мы увидим... Э, хорошо, вы скажете, да, ты делаешь сейчас быстро кривую ты создал э, и не использовал блендыв. Хорошо, давайте попробуем BlendEV использовать. Он сделает изображение получше. Смотрим там, там. Мы видим, что детали проработаны гораздо лучше через Luminosity Mask. Ну что ж, вернемся к нашему уроку и начнем создавать наш альфа-канал. Альфа-каналы создаются через вкладку Channels. Держим команд, нажимаем на RGB. У нас создается первый канал. Это будет Highlights. Далее мы кликаем опять по RGB. И инвертируем выделение. Это у нас будет... Shadows. Теперь нам нужно создать... Мы сейчас идем к тому, чтобы создать mid -tones. То есть здесь мы видим, в альфа-каналах у нас есть средние тона. Они наиболее мягкие. И чтобы их создать, мы должны из highlights вычесть shadows. Но наиболее правильным методом будет вычесть из самых ярких участков, absolute highlights, которые я создал здесь, вычесть absolute shadows. Итак, для того, чтобы создать самые яркие участки, на ярких участках, мы должны сперва выделить Highlights, а потом держать зажатыми Shift-Alt-Command и кликнуть еще раз. И таким образом мы получим только самые яркие участки. И то же самое проделываем, проделываем для Shadows. Выделяем, потом Command-Клик. Потом Shift-Alt-Command и снова клик. Так у нас будут самые темные участки. Теперь нам нужно из самых темных вычесть самые яркие. Для этого мы выделяем все изображение, команда A, вот A, потом нажимаем на alt команд и кликаем по самым ярким и по самым темным и получаем маску с средними тонами. Также обратите внимание, что у каждого альфа канала есть горячая клавиша. Если вы нажмете команды и, перей... и нажмете на горячую на цифру, то вы перейдете на этот э, слой альфа канал. Но если вы нажмете Alt и команд, то вы перейдете на выделение то, что будет выделено в этом э, слое. Это ускорит гораздо нашу работу. Мы выделя... нажимаем команд и кликаем на маску, переходим э, в наше основное меню и создаем вспомогательный слой Black and White. Э, но здесь режим наложения должен быть Luminosity. Э, так. И начинаем играть с нашими полосками. В основном э, здесь идет речь о работе yellow and red э, таким образом если мы будем уменьшать интенсивность красного мы будем создавать более глубокое изображение э, и желтый тоже также работает и наоборот мы будем делать его более плоским если будем работать в противоположную сторону э, стоит обратить внимание что когда мы используем этот метод через э, черно белый э, слой э, в режиме Luminosity, то наше изображение имеет насыщенность, которую мы должны будем потом скорректировать несколькими способами, которые я вам покажу. Итак, для этого изображения я не вижу необходимости сделать его более темным. Еще одна, одно отступление, простите. Как мы видим, изображение уже обработано. Оно было готово. И, собственно, оно имеет место быть в таком формате. Но то, что я решил попробовать, сделать его более объемным, и оно приобрело иной вид. Это тоже тот вариант, который имеет право на жизнь. Теперь мы создаем более яркий вариант, и мы уходим из теней, мы уходим из темного из красного. Как мы видим, у нас появляется гораздо больше фактуры. Вы можете использовать это для своих изображений, когда будете делать обрабатывать свои картинки. То есть мы видим, насколько все яркие участки становятся очень интенсивными, заметными. И если бы, например, мы хотели бы сохранить такую загорелость, это мы могли бы оставить такое изображение в дальнейшем скорректировав его немножко в цветах и кинув, например, черно-белый слой с небольшой, небольшой, небольшой интенсивностью. Так бы мы смогли сделать более темное изображение. видите, да? Фактурное. Ну, для этой, для этой фотографии я не хочу этого делать. Я сделаю наоборот более светлое изображение. Я приду сюда. Так. Вот. А, и следующий этап я хочу добавить яркости. Переходим в каналы, кликаем на нашем альфа канале, который отвечает за highlights, absolute. А здесь у нас shadows, absolute. А это у нас, чтобы мы понимали, чтобы вы понимали, это midtones. Так вот, мы кликаем, нажимаем команды, нажимаем сюда, переходим обратно на наше меню, нажимаем, создаем вспомогательный слой Levels, то есть маска автоматически загружается. Потом мы начинаем играть с яркостью и уже сразу получаем такое вот красивое свечение. Так, как я вижу, здесь есть излишняя яркость. Я хочу использовать Vibrance. Кстати, как видите, я никуда не перехожу ни в какие меню. Я использую все имеющиеся, все необходимые мне вспомогательные слои, назначенные на горячие клавиши. Если вам интересно, как создавать горячие клавиши и как работать быстрее в фотошопе, вы можете перейти по подсказке вверху на урок, в котором я рассказываю об этом. Так, мы создали слой Vibrant, но я его хочу использовать только на Midtones, в том месте, где был использован Black and White канал. Чтобы не идти обратно в это меню, кликать туда-сюда, мы можем просто перенести эту маску отсюда. Я держу Alt и перетягиваю ее на маску. Таким образом у нас будет создана маска, такая же, как была на этом слое. И делаю немножечко... Немного вот так, чуть длиннее. Сейчас, подождите, я хочу вернуться попробовать подкорректировать красный, сделать его чуть-чуть светлее. Да, вот так вот больше нравится. Ну, Если вам чуть-чуть поменьше. Вот так. Вайбронс um, теперь. Угу. Даже я, наоборот добавить немножко яркости. И еще я хочу убрать немного красного из самых ярких участков. Для этого мы можем перейти, как я вам сказал, сюда нажать на команды, кликнуть, вернуться и нажать на создание слоя. Но я сделаю это горячими клавишами. Alt-Command. Мне нужен. Highlight, значит это кнопка 6 У нас загружено сразу выделение и я нажимаю на горячий клавиши Перехожу в Highlights Убираю немножко Magento Как видим, вот здесь у нас идет основные изменения, Так как это вкладка Highlights Highlights, самых ярких Highlights Как он работает То есть, вы понимаете, что этими альфа-каналами вы можете воздействовать на самую тонкую часть вашего полутона, то есть если вам необходимо воздействовать только на самые темные участки, мы переходим в альфа канал и выбираем shadows, и он будет автоматически загружать то выделение, которое будет отвечать за shadows, и так далее, то есть вы можете мелко, мелко, мелко и аккуратно работать с мельчайшими деталями. Теперь я хочу еще добавить слой, немного раскрасить глаз, он темноват. Как видим, наложение Color Dodge. Возьмем сюда пикер. Я нажал Ctrl Alt Command и у нас появилось меню с цветом. Чуть-чуть подкрасим. Вот он стал поярче. Немножко уберем интенсивность. И Blend If. Про blend if Я рассказывать сейчас не буду. Я сейчас просто его использую. Вот. Стало немного получше. Также можно сюда кинуть немного слоя и чуть-чуть подкрасить -чуть как видим наш результат стал более приятным глазу мне нравится эта яркость и в то же время не затронуто ничего другого на этой на примере этой фотографии мы можем увидеть как тот же тот же метод Работает только в противоположную сторону. Так как здесь Black and White. Мы, наоборот, использовали в затемнении, не в осветление. То есть, я сделал фотографию чуть более темной, в отличие от той нашей. То есть, изначально здесь параметры 60, а здесь 40. И мы видим, насколько я изменил. И также я работал с масками. вот Увеличил яркость, отработал какие-то Color Balance, все это по цветам. И также использовал Absolute Shadow, Selective Mask. Ну что ж, на этом, я думаю, этот урок подходит к концу. Единственное, что по скрипту я вам замечу. Когда вы сохраняете ваше изображение в тифе, и, и у вас появится такое окно. То есть здесь у нас будет Alpha Channels. Имейте в виду, что если вы сохраняете Alpha Channels, размер вашего 8-битного тифа может быть увеличен в 3 раза. То есть вместо 50 у вас будет 150. Поэтому альфа-каналы следует удалять, когда вы сохраняете исходное изображение. И ко всему прочему, я добавлю ссылку внизу на готовый экшен, который создаст вам эти все альфа-каналы. Вам придется только кликнуть одной кнопкой. Вот, видите, люми Mask у вас будет такой. Вы нажимаете, и все альфа-каналы автоматически созданы и подписаны. И также сразу выходит первый слой, Black and White в э, Midtones, чтобы вы смогли э, что-то уже начать делать. Ну, на этом, я думаю, все. Спасибо, что посмотрели. Если понравилось видео, поставьте лайки. До скорой встречи, пока.